Бывает так, что я разговариваю с людьми и замечаю то, что они меня не понимают. Вот в прямом смысле слова. Вроде бы мы говорим на одном языке. Вроде бы я им говорю простые доступные вещи. Вроде бы я логично изъясняюсь. Вроде бы я аргументирую свои слова. Но люди стоят, слушают и не слышат. То есть складывается впечатление, что мы вообще из разных миров. У нас вообще по-разному устроено мышление, мозг. Мы на одни и те же вещи смотрим с совершенно разных сторон, совершенно разных высот, совершенно разными глазами. Знаете, я понял, почему так происходит. Мы разрознены. Мы не делимся информацией. Мы не общаемся более... Раньше как-то вот у общества у него были общие интересы, общие взгляды. Я не знаю, хорошо это или плохо, но если с точки зрения хорошего говорить об этом, то это положительно, это полезно. Почему? Потому что люди мыслят как бы мало-мало одинаково. Несмотря на то, что у каждого свои есть приоритеты, но они понимают друг друга. Потому что они объединены какой-то общей целью, общими ценностями, опять же. А что сейчас? А сейчас, ну, ценности надуманы, они раздутые, они фальшивые, идеалы вообще предательские, отвратительные, преступные. И мы не общаемся, мы не делимся чем-то сокровенным, чем-то, ну, не самым прям сокровенным, я против таких вещей, у каждого должна быть своя личная жизнь, свои интересы. Но мы разобщены, понимаете? Выходит так, что вот... Какой-то примитивный язык у нас обстал, остался, общение, там, обмена какой-то такой примитивной информацией. И все. Когда мы начинаем на какие-то глубинные вещи, на какие-то глубинные темы говорить, выходит так, что мы друг друга не слышим, мы друг друга не понимаем. Потому что такая штука, как пропаганда, такая штука, как реклама, маркетинг, такая штука, как... Блеф, фальш, ложь. Они очень глубоко вошли в мозг многим людям и створили там черти что. Свили свое змеиное гнездо и исходя из этого у них пляшет логика, которую я бы логикой не назвал. Пляшет сам процесс мышления, осознание реальности. И это отвратительно. Знаете, если мы будем чаще обсуждать какие-то необычные, не банальные, не бытовые, не... Не примитивные вещи и ситуации, и явления Наверное, тем больше мы будем развиваться, тем больше мы будем расти Раньше, когда читали люди книги, у них работало воображение, в них... У них как-то ярче все было в жизни. Когда люди сталкивались с дефицитом, с проблемой, они начинали ее решать, исходя из того, какие знания у них есть, какие навыки у них есть, какие возможности у них есть. И они решали проблему, потому что они понимали, по-другому она не решится. И вот эти проблемы, вот, эти... вот эта нехватка комфорта, нехватка простых вещей, нехватка в жизни какого-то элементарного удовольствия, они... Они вызывали общий интерес, общую потребность. И люди чуть не вместе, но искали нужные им ответы. И они понимали друг друга, потому что была необходимость в этом. А сейчас мы расползлись каждый по своей норке и не слышим друг друга. Хотя, казалось бы, внешне мы очень похожи. Очень похожи. Поэтому мой призыв в данной ситуации... Ищите единомышленников и развивайтесь вместе с ними. Это исключительно полезное занятие. Будьте умными, берегите себя. Работайте своей головой. Это очень полезно. И я думаю, неоднократно пригодится вам в жизни. Берегите себя еще раз. Еще раз и еще раз. Подписывайтесь, пишите комментарии.